И, ребят, перед началом ролика хотелось бы сказать то, что мы этот ролик немного даже запоганили, он вышел не очень качественный, не очень хороший, что-то мы где-то тупили, шутили, э -э был снят, что называется, реально от балды, так как переснимать у нас не было времени, и возможности есть как есть, а теперь желаю вам приятного просмотра. Всем привет, народ! с вами Артем, и вы на канале Хороший Гид, и сегодня со мной Александр официально, надо было костюмчик еще одевать, Я не очень, потому что и это сравнение Honor 7x и iPhone SE. Каждому что Конечно, iPhone SE, конечно, iPhone SE. И сейчас, ребят, увидите на своих экранах характеристики и сравнение Honor 7x и iPhone SE. Honor он слева, SE справа. Да. что ты на это скажешь тест показали, показали да. тест это показали да? это раз два, раз раз два раза при меня превзошел как ты работаешь айфон ну в том-то и дело, это шайфон это все что я могу тебе сказать вот хочешь полюбить прям отвеча уже в фотографиях в видосиках это вот прям 10% провод. И да, ребят, то, что сейчас происходит, тоже немного за пароль. Это должна была быть проверка. У кого лучше фокус, у кого лучше макросенка выходит. И мы несли полную объятию, но это вышло какая-то хрень одним словом, я даже не знаю. что есть, то есть. Извиняйте. Они примерно один нахуй, что-то Примерно расстояние тут сантиметр, полтора, полтора. Полтора сантиметра. У тебя примерно так же было. А фейса иди у тебя есть? Фейсы. ID? Серьезно? Нету? Угу. Нофа. Ёпт. Давай. Жду. Сасай? Сосай. Масай. Если это всё меняет, то ладно. Видишь, те единицы измерения одинаковые. Скрин сделал. Скрин сделал. Прочти скину, кстати, ровно. я так и думал, что у тебя быстрее. И да, ребят, хоть где-то я его быстрее в интернет, у меня на 2 где-то мегабайта быстрее. И здесь сейчас показан скрин более поздний, где интернет, скорее всего, был уже медленней и немножко потупливал. Но так на самом видео показано то, что я быстрее его на 2 гигабайта. Хоть в чем то я его обхожу. Yeah. Ну и ребят, итоги так. 50 на 50 они более менее одинаковые. У тебя ладно, хорошо, у тебя лучше видео, потому что 4К поддержит, Не такая уж и функция. Фотки у меня лучше. У тебя 80 максимум вытягивает. Ну, диагональ уже кому удобнее, дизайн. Там хрень, мы сравним чисто начинку. Интернет у меня быстрее. А ч ты хубавишь постоянно? так интернет у меня быстрее чем у меня сейчас у меня быстрее при... у меня есть PSID ну ладно ты меня прям хорошо так взрубил по бейджемаркам у меня плюс э -э у меня подходит на любом в любом магазине в любой пятерочке можно да. на мой телефон найти у тебя NFC еще вот да NFC хорошо NFC У любой пятерочки, в любом атаке в любом агенте на мои чехлы можно Найти, ой, на мой телефон можно найти еще чехол. Чувак, про чехол это фигня. Что, пленку, что... Почти. Только если берешь в нормальном магазине по типу MTS или по сетям, Да. стекло стоит очень него стекло стоит Чехол более-менее, отлично, а я перезабью стекло, не, не защитку, он тебе будет дороже, заменить, чем мир. Mm -hmm. Да. Ладно, потому что у тебя меньше. Да. И это iPhone. И у меня, смотри, типа, вот iphone типа все говорят, типа, вот что-то там делаешь. Да ты куда уходишь, ты паспал. Типа, дорого-дорого. Взял стол, ты без шелсов и уходишь, типа, тебе что-то Типа, дорого-дорого, а на самом деле, как бы, смотрите, Uh, на этом телефоне стоит пищ... uh, 5 от 4 наверное, до 6 заменить степло. Это точно. Не знаю, сколько вот на этом фондере стоит, но явно дороже, потому что не у него экран в не, там uh, с Face ID, с другой фигней, а тут просто отпечаток. Все. Инпечатать И на, на экране. О, блин, у тебя получается надо будет на каждый обзор телефона свать. И прям спаешь. Без него хотим быть счастья. Ну чё, ну получается? Ладно, всем пока, народ, с вами был Артем, Иссаня, Александр, Александр. Александр. Алекс, если тебе так будет удобнее. <связать> Александр, Александр. <связать> хорошо, ты Олег Сандер. <связать> <связать> <связать> Ольга Сандерс. Что да это? <связать> Ладно, я пошел его догонять, всем хорошим говорю, что всем пока.